Субтитры sí, Смотрю на небо звездные, не отпущу ни на них твои руки. И если я твою жизнь засыплю розами, Мою любовь, может быть, заметишь ты позови. А Ни а раз Ты